Ну и что, так и будем молчать, притворяясь друг другу чужими. И под маской заведомо лживой то, что помним друг друга, скрывать. И не верить у душ ночей в неслучайность сегодняшней встречи. Что в сценарии автора ⁇ Вечность ⁇ все продумано до мелочей. Где и с кем, сколько раз, тут или там, Пересеться придется однажды. И, наверное, не столь это важно, Чем понять, для чего это нам. Ты обиду свою отпустить, Я вину оправдать тоже силюсь. Столько лет, и незримая сила Снова наше скрестила 不接。